Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов на час под названием Shaft Trend. Данная стратегия на 1 час позволяет совершать сделки с экспирацией в 3 часа на графике H1. Используются в данной стратегии простые индикаторы, некоторые из которых основаны на скользящих средних. И также в ней есть простые правила, о которых поговорим далее. По сути данная стратегия является сигнальной, так как входы в сделку совершаются после появления стрелочек, которые подтверждаются фильтрами из подвала. Поэтому первым рассмотрим именно сигнальный индикатор. Как уже говорилось ранее, некоторые индикаторы основаны на скользящих средних и сигнальный индикатор один из них. Поэтому настройки данного индикатора довольно просты и в них указывается только тип скользящей средней и ее период. Типы скользящих средних можно оставить на единице и это будет значить, что используется простая скользящая средняя. А периоды по умолчанию идут как 5 и 8, но при желании их можно поменять. И лучше так и сделать, так как с этими периодами появляется довольно много ложных сигналов. И поменять их можно к примеру на периоды 18 и 36. И как можно видеть сигналов стало намного меньше. Следующий индикатор также построен на скользящих средних, но помимо этого в него добавлены и циклы, поэтому он работает немного по другому алгоритму, и настройки в нем можно не менять, так как они являются довольно точными. Следующие два индикатора являются подвальными, и один индикатор не имеет никаких настроек. А второй индикатор, несмотря на то, что выглядит точно так же, имеет некоторые настройки И единственное, что стоит поменять, это настройки алертов Но в данном индикаторе они не будут особо полезны Теперь можно перейти к правилам торговли по данной стратегии И несмотря на то, что в данной стратегии есть несколько индикаторов Еще одним индикатором является тренд И если вести торговлю только по тренду, то результаты будут намного лучше о том, как правильно торговать по тренду и как его определять, можно узнать из нашего видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. Говоря о самих правилах, для покупки опциона кол необходимо, чтобы появилась белая стрелочка направленная вверх, индикатор циклов находился в зоне перепроданности, то есть ниже уровня 25, и два подвальных индикатора должны быть белого цвета. Покупка опциона PUT происходит после появления красной стрелочки, направленной вниз. Также индикатор цикла должен быть в зоне перекупленности, то есть выше уровня 75. И подвальные индикаторы должны быть красного цвета. Экспирация в обеих случаях используется в 3 свечи, то есть в 3 часа, так как торговля ведется только на часовом графике. Неплохим примером для покупки опциона Call по валютной паре евро иена может послужить данный сигнал который образовался уже после того, как локально тренд немного поменялся и начал направляться вверх. Также индикатор цикла находился ниже уровня 25 в зоне перепроданности, и два подвальных фильтра были белого цвета. И по итогу после закрытия сигнальной свечи можно было покупать опцион колл с экспирацией в три свечи, что принесло бы прибыль. Хорошим примером сигнала для покупки опциона PUT может послужить участок на валютной паре евро-новозеландский доллар. И в данном случае тренд менялся и становился нисходящим, так как были обновлены экстремумы. И на коррекции появлялось много сигналов, но только один из них соответствовал всем правилам стратегии. И по итогу у нас есть красная стрелочка направленная вниз, также индикатор циклов находится выше уровня 75, то есть в зоне перекупленности. Едва подвальных фильтра стали красного цвета, а значит можно было покупать опцион PUT с экспирацией в 3 свечи. И в заключении, как всегда, хочется сказать о том, что если вы собираетесь использовать данную стратегию на реальном счету, то ее обязательно стоит протестировать на демо, чтобы разобраться в работе тренда и ее сигналах.